Сегодня, так, 27 мая, мой первый выход в лес в этом году. Вот такой снег лежит. Листья еще не распустились. Но уже пытаются. Чуть-чуть зелененькие, если камера возьмет. Вот иду по такому болоту. Здесь вообще не будто сухостой или осень. Поздняя-поздняя. Ни одного -поздняя. листочка еще. Ну, так, маленький-маленький. Кстати, многие спрашивают меня, ну, ли я ходить в лес один. Так как я большей частью Хожу один все время. Вот, и значовка один. Например, медведи ходят. Ну как, боюсь, до той поры как лестница. Пусть он вечером ложусь спать. Все переживаю. Потом утром. Не идти не идти. Но как только захожу, как-то страх пропадает. Реально не страшно. Медведи, ничего, медведь, конечно. Страшно, но страха нет, вообще никого. Вот, тут сережки. Березовые полные валяются, Обсыпана. Так, извиняюсь. Моя цель вон через те сопки пройти. Там будет небольшое пологое место. Потом вниз и там поставить потоловушки. Потоловушку. Я одну не могу найти никак. Куда она делать странно. Вот. Надо ее поставить, так как я уже в понедельник уезжаю. А, красота. Птички поют. Воздух, там какая-то птичка летает. Вот, и мне надо поставить и уехать. Через полтора месяца я за ней приду. Кстати, вот эти в том месте, куда я ставлю, попадались в разное время на потолбушку. Лось попадался, серые журавли. Ну и всякая мелочь. Бороны, лисы. Что уже не особо интересно. А вот хочу росоманку заснять. Они здесь, кстати, мне кажется, они есть, что я видел. Помет росомахи один раз. И кто-то видел здесь по рассказам след медведя. Ну я не знаю, я подозреваю, что, скорее всего, след росомахи. Ну, мне так кажется. Я не знаю, я никогда не видел след росомахи. След медведя вживую. Именно так, что идешь и все. Я сейчас сматриваюсь, Сейчас еще когда пойду по снегу. Если они здесь есть, там снега много, если медведей и Свет на наверняка увижу. Хотелось бы, конечно, не встретить след видишь? здесь не было. Мне очень приятно с ними встречаться. Вот, к примеру, лосиный помет. Кстати, свежий. Ну, да, кстати, реально свежий, не засохший. Значит, здесь лоси еще ходят. Никогда не находил здесь, вообще нигде не находил лосиные рога. Кстати, это не вроде в это время их сбрасывают. Но очень хотелось бы найти целенький целенькие были О, прошлогодняя волнушка Сейчас покажу Нет автофокусировки, к сожалению Я снимаю фотоаппарат, не на видеокамер. Там еще засохшая волнушка Так, вот здесь самое неприятное место Надо будет пройти О, ничего себе, столько волнушек Прошлогодних Птички поют Кстати, хожу в этих местах я где-то, ну, не знаю, очень много лет. В радиусе километров 20, я тут все уже изучил. С мая по сентябрь я обычно все выходные провожу где-нибудь здесь. Птички поют, радуются, там ручей. будет вот, вот, болото здесь такие глубоковатые, кстати. Необычные северные наши, можно сказать, тут еще по колено можно выйти. Так. Сейчас я зайду до ручья. Вот ручеек. Там какая-то птичка маленькая-маленькая, на уровне. Он еще. Эх, да не очень пугливые. Только увидел, я на воду камеру сразу улетели. Так, вот еще. Сфежей приколилась. Тут вот раньше в такой вот. Да, еще по молодости ходил сюда. Я никогда не видел вот лосиных лосинок помимо этого. Но зато видел зайцев. Да, у меня совсем немножко другое место. Но зайцев попадались. Почему-то сейчас зайцы проте исчезли. что ну, лоси, что ли, пришли. И надо переходить в барах.